Татуировки всегда были спорной темой между взрослым поколением и подрастающим. В наше время их бьют даже на глазах. Сегодня узнаем, готовы ли жители Казани набить татуировку на лице, и если да, то какую. Какую татуировку вы бы набили на лице? Я бы не набивал. На лице бы. Я... точно пока не знаю, но скоро хотелось бы. Ну, думаю, не набил бы на лице. Не хочу свою прекрасное личико портить. Я бы сделал татуаж стрелок. Как бы это тоже считается татуировкой. Вообще я не сторонник татуировок, но если делать, то какой-нибудь изящный, вот здесь вот. Какого-нибудь персонажа из «Ван Больше я бы ничего не стала набивать. Или свою кошку. Калибрик. А почему? Потому что маленькая красивая птичка. На лице нельзя набивать. Почему нельзя? Во-первых, это больно, а во-вторых, она тебе разонравится, потому что татуировку ты видишь каждый день. Что-то такое, что... Был, был какой-то потайной смысл? Что-то маленькое, наверное, что легко будет свести потом. 7-7-7, типа три тапара там все такое. Нет, на самом деле я хочу себе набить так полностью тело, спину, руки и вот здесь вот здесь одну сделать. А так на лице, ну не знаю, пока не задумывался об этом. Что касается меня, я бы никогда не набила себе тату на лице. Но если очень хочется, то можно. Это был соц.вопрос с Ильей Агизатова, Алия Кульборисова. Всем пока.